Называется правда господин, но ну, название именно правда господин, то, что это важно. Потому что, например, у Шевчика недавно вышел альбом, и там я у него услышал строчку, то, что не правда, не веры. Вот. Но вот здесь я как бы все-таки правда, она остается. Thank mm -hmm. you. Непрятный вид, кеды монохром, Книгами заваленный суворовский лампас, Резкие слова и только час на сон. Не осудит зря, суди не по Весело друзьям, Веселится он Только если ты стоишь забором на пути Сразу постарайся отойти Закон один Пусть ты хоть брат Но правда, господин Секатаран Мысли помнят цель Даже Аристотель Обошел бы стороной Мудрому не справиться с горой Поверь Единственный вопрос, главное не потеряй колес, меч стоит. Вторая песня, она называется «Совет отца», но тоже вот тут вспоминали уже в некоторых песнях про родителей Вот она тоже, собственно, но скорее тут она не, не в пример ставит отца, а в некоторую такую э, поддающуюся критике э, систему ценностей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 Найдешь, как часки горе от ума Пускай в летах пророк седоволосый Легендами почует болтуна Не обсуждай, хозяина прислуга, прислугах Бери себе положено, давай Почаще бой о собственных заслугах И собственность свою приумножай порядок, не замечая в нем хитроумных схем. Свободный дух хранилища загадок, гораздо проще рабства микросхем. Оценивай людей числом успехов, число надежней риска смельчака. Прочнее цифр не найдешь доспехов, успеха пости острого клинка. Сам боль шутки, Держи в запасе сотню волки фраз зубов от шуток, реже промежутки На смешке от любопытных глаз Но в час, когда к тебе придет тревога И думаешь помыслить о конце Остановись и уступи в дорогу Совет забудь и вспомни об отце